Итак, всем привет! С вами, с вами я. Вот теперь я создал свою уже, как вам сказать, группу, и я случайно назвал ее My God Plus мод. Вот у меня уже один уже Владимир Мараков уже скинул уже какой-то мод через Windows XP, который добавляет лошадей. Ну уже не надо уже никаких модов на лошадей. Потому что уже есть уже майнкафт 1.62 даже, у которого есть эти лошади и без модов Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на на мой на мою губ. Она будет в описании. Ну что ж, всем пока.